И снова здравствуйте. Неделю в море голодал, в итоге потерял сознание. Очнулся на волхове, пришлось ловить рыбу, чтобы ласты не склеить. Троллил я на три палки. Крючки использовал огромный один. А вот и завтрак. Получите, распишитесь лайком и подпиской. Вот маршрут. Не хвостая, не чешуй, друзья.